Филипп Киркоров перенес такую радикальную операцию по омоложению, что отговорками о правильном питании и крепком сне тут нельзя было бы обойтись. Актер вернулся после новогодних каникул другим человеком без единой морщинки на лице и с остальным прессом под футболкой. Королю поп-сцены пришлось сознаться, что он перенес комплексную пластику. Эта процедура не только стоит огромных денег, но и может нанести большой вред физическому здоровью. Киркоров был уверен, что он здоров как бык, а значит ему не страшны никакие сложности реабилитации. Он действительно быстро встал на ноги для такого серьезного хирургического вмешательства. Уже на шестой день после преображения, певец поднялся с постели и отправился на съемку. Хирург Тимур Хайдаров, который является творцом новой внешности певца, говорит, что восхищается силой воли своего звездного пациента. Он точно заслужил похвалу за проявленное мужество. Хирург стесняется говорить обо всех проведенных манипуляциях с лицом и телом Киркорова. Пока что он рассказал о липосакции и удалении лишней кожи с живота. Киркоров уверен, что поступил правильно, раскрыв подробности своего омоложения. Он работает в такой сфере, где красивый внешний вид – это обязанность. Чисто из-за профессиональных качеств, я обязан сегодня следить за своим внешним видом, и никто меня в этом осудить не сможет. Типа, ой, он к пластическому хирургу ходит. Наоборот, я с гордостью об этом говорю, цитирует Киркоров.